И если Евросоюз считает, что я должен быть в этом списке, я горжусь. Передать Евросоюзу, чтобы на вечные времена я был в списке Евросоюза, который запрещает мне въезд в прогнившую Европу. Я никуда не поеду. Мое место Москва и вся огромная Россия. Что у вас деньги нет на рубежом? Ничего нет. Ни денег, никакого имущества. Это же санкции не только на деньги и имущества, но и на въезд. То есть езжать туда не собираюсь. Никакого имущества нет нигде, ни в одной стране мира. Вы считаете, что эти санкции это хорошо для России? Конечно. Включайте больше. Всю страну включайте в санкции. Делайте снова железный занавес. Вы покажете, что вы не демократы. Вы фашисты все в Европе. Вы все расисты в Западной Европе. Лескус носит без норвежской рыбы. Норвежской рыбы понятия не имеем. Вы воруете нашу рыбу. Мурманские рыбаки везут к вам, вы ее красите химией и нам же продаете. У вас есть композитор Эдвард Григ. Вы любите Эдварда? Грига? Да, вот Эдвард Грига я люблю. Я из Бергена сам. Вот да, видите, вот, вот, город, вот да. культура давайте. А кушать мы вас накормим и обуем. А глагол обуть у нас двух смыслах Вот молодцы, вот давайте дружить. Футбол играть, какие играть. Если вам нужна будет рыба, мы вам дадим рыбу.